Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию обзор важного астрологического события «Переход черной луны из знака Овна в знак Тельца». Период движения по этому знаку с 21 октября 2020 по 18 июля 2021 года. Черная луна это точка в гороскопе, которая показывает, где человек нерационально расходует свою энергию. Но расходы снова и снова ее возмещает черной энергией. Черная луна фиктивная планета, говорит о морально-этической сущности человека, показывает сумму хороших и дурных поступков, которые связаны с прошлыми воплощениями. Схематически на картинке показано. Как из воплощения в воплощение прегрешение накапливалось, а потом в какой-то момент, если свернуть лист бумаги, то, образно, это можно так представить. Наступает максимум, сила черной луны становится очень большой. И тогда в каком-то из воплощений человек начинает отрабатывать. Черная луна показывает меру зла. Разрушения, которые человек может сделать в этой жизни, если он пойдет по самому низкому пути развития, Черная Луна характеризует прошлую темную карму человека. Цикл обращения Черной Луны 9 лет. Это годы, когда можно соскользнуть вниз. Годы особого соблазна: 9, 18, 27, 36, 45. После этого возраста в 54, 63, 72, 81 влияние Черной Луны минимально. Событийные проявления Черной Луны это периоды в нашей жизни, когда в нас проявляются нездоровые импульсы, когда мы совершаем немотивированные поступки, становимся податливыми на обольщение. Это также периоды затмения рассудка, когда человек не ведает, что творит. Противовес влиянию Черной Луны человек должен выработать самозащиту. В определенные возрасты человек проходит через влияние соответствующих планет. Детский это цикл Черной Луны, которая является эффективной точкой. Несет в себе искушение для человека. В чем будет искушение покажет знак зодиака и дом, в котором находится Черная Луна в личном гороскопе. Кому интересно узнать контакты под видео или на главной странице, записывайтесь на личную консультацию, и мы это обсудим. Проявляется черная луна не у всех. С большей вероятностью она появится у тех, у кого в натальной карте она аспектирует другие планеты. Впервые ее влияние человек может ощутить в 9 лет. Это опасный возраст для ребенка, и родителям нужно внимательно следить за его поведением. Если черная луна в 9 лет у ребенка включилась, то в дальнейшем каждые 9 лет она будет оказывать на него негативное влияние. Но если в 9 лет ребенок еще находится под присмотром взрослых, то в 18 лет человек становится более-менее самостоятельным, и влияние черной луны может быть еще более сильным. В этом возрасте ее влияние совпадает с буйством гормонов в организме, и человеку сложно контролировать проявление. Далее, в 27 лет, она становится менее опасной, так как личность уже сформировалась, и человек способен себя контролировать. В 36 лет циклы юпитера и черной луны совпадают Человек ощущает на себе влияние черной луны и юпитера одновременно в этом возрасте человек склонен переоценивать себя свои силы и возможности что может привести к печальным последствиям в карьере и личной жизни из-за непонимания пределов допустимого юпитер вообще дает много всего если человек наглый подлый отвратительный то Юпитер ему даст максимум за услуги в виде негатива. Если же человек правильно понимает свою роль в мире, то также так он получит максимум от Юпитера, но уже в виде благ. Наиболее опасные проявления Черной Луны в 36 и 45 лет. Возраст 45 лет особенно опасен для женщин. Недаром говорят, 45 баба-ягодка опять. Женщина испытывает гормональный всплеск а острое желание вновь почувствовать себя привлекательной и сексуальной толкает ее на поиски мужчины, готового оценить ее женские качества, ведь отношения с мужем давно уже стали скучными и серыми. Это последний роковой виток, который совершает черная луна в жизни человека и приносит много событий, в основном негативного характера. В дальнейшем ее влияние уже не столь значительно. У нас два кармических счетчика: черная луна и белая луна. Нечестный поступок усиливает черную луну, светлый усиливает белую луну. К 63 трем годам, когда совпадают циклы черной и белой лун, человек обязан сделать окончательный выбор между добром и злом. Так как черная луна ⁇ это производная точка от орбиты Луны, то ее сила и слабость проявляются обратно пропорционально силе и слабости Луны в знаках зодиака в гороскопе человека. В знаке тельца Луна имеет статус экзальтации, а в знаке рака Луна имеет статус управления. Поэтому в этих знаках черная луна не очень сильная. А вот в знаке Скорпиона и в знаке Козерога черная Луна обладает огромной силой, поскольку в этих знаках Луна находится в слабых статусах. Черная Луна требует постоянной энергетической подпитки, но эта энергия уходит в никуда. Черная Луна требует ⁇ дай ⁇ Если сейчас себе не дать эту потребность, то возникает ощущение, что все закончится. Все желания по черной луне способны перекрыть все инстинкты по знаку, в котором она находится. В данном случае мы говорим о транзите черной луна — по знаку Тельца, поэтому обостряется потребность в материи, в деньгах, желание обладать, накапливать. Для получения желаемого человек идет на все. То есть все ресурсы расходуются, и идет отток от других сфер жизни. Именно сюда, в знак Тельца. Если мы говорим об общем гороскопе, ну а также у каждого человека есть личный гороскоп, и влияние Черной Луны можно отследить, анализируя свой, свою натальную карту. Кому интересно, обращайтесь, мы произведем это исследование. Это воронка, которая вытягивает силы, забирает волю и лишает возможности полноценно жить и развиваться. Задача человека распознать свою черную луну и выработать к ней иммунитет. То есть максимально пользоваться сильными качествами Луны в своем гороскопе. Сейчас мы говорим о транзите Черной Луны по знаку тельца. Поэтому очень важно всем выработать иммунитет к негативным тельцовским проявлениям. То есть телец в негативе — это накопитель, когда деньги ставятся превыше всего. И в период с 21 октября по 18 июля 2021 года все люди в той или иной степени подвержены этой энергии. Поэтому всем нам необходимо прорабатывать материальные вопросы. С 27 января по 20 октября 2020 года Черная Луна двигалась по знаку овна. И для представителей этого знака зодиака год оказался тяжелым, так как Черная Луна стимулировала бурную внешнюю активность, а практического результата достичь практически нереально при таком периоде но с 21 октября черная луна выйдет из овна и наступит долгожданное облегчение представители знака овна почувствуют глоток свежего дыхания более того в ноябре закончится период ретро марса и ретро меркурия и овны смогут вдохновлять других и достигать получать э, внешние Благоприятные возможности, которые помогут реализовать свои планы. После Овна черная Луна будет двигаться по знаку Тельца с 21 октября 2020 по 18 июля 2021 года. Телец характеризует материю, комфорт, деньги. Черная Луна, проходя по знаку Тельца, активизирует все пороки, связанные с деньгами. Люди, духовно развитые, думающие, контролирующие свои эмоциональные порывы, проживут период с 21 октября 2020 по 18 июля 2021 достаточно продуктивно, смогут заработать, но при этом следует заняться благотворительностью, хотя бы просто кормить и помогать нуждающимся людям и животным. Для более детального анализа, Кому интересно или необходимо получить подсказки и рекомендации, изучить личный гороскоп, положение черной луны в своем гороскопе, обращайтесь за личной консультацией, контакты под видео и на главной странице канала. Тем, кто имеет черную луну в Тельце, либо другие элементы гороскопа, особенно Солнце и Луну, в этот период будет сложно. Для представителей всех знаков Зодиака, Период движения черной луны по знаку у тельца будет сопровождаться потерями в большей или меньшей степени. К многим людям придет осознание, изменится отношение к материальному миру, своему телу и деньгам. В этот период предоставляются возможности понять истинную суть материального накопления без серьезных потерь. Но нужна огромная внутренняя работа, трансформации, связанные с имуществом, деньгами, отношению к материи вообще в это время деньги дают возможность по-иному взглянуть на мир могут прийти большие деньги но и сразу же уйти большому риску подвержены люди которые стремятся накапливать все больше и больше в этот период очень важно научиться легче относиться к деньгам справедливо платить за работу заниматься благотворительностью тогда и проблем в финансовой сфере будет значительно меньше Важно брать и давать в равной степени. Если человек поступает несправедливо в финансовых вопросах, то он начинает нести денежные и энергетические потери. Деньги теряются, человека обворовывают, деловые партнеры кидают, договор срываются, здоровье ухудшается. За все приходится платить. Бескорыстной помощи нет. Люди пытаются его эксплуатировать. Партнер заботится только о своих удовольствиях. Материальный мир не подчиняется личной воле. Первый уровень проработки состоит в том, чтобы найти себе в первую очередь такую работу, которая будет приносить радость и удовлетворение, когда будет моральный комфорт. А уже потом вы достигнете и материального благополучия. Предыдущий транзит черной Луны по знаку Тельца был с 17 декабря 2011 года по 12 сентября 2012 года можете вспомнить это время что-то напомнит о себе может быть анализируя прошлое вы сможете получить подсказки легче пройти этот период декабрь 2020 богат на неожиданности больше неприятные, связанные с имуществом и деньгами. Черная луна соединяется с ураном, что способствует сбоям финансовых операций. Деньги отправляются не на тот счет. Происходят различные ошибки в онлайн-расчетах. Возможны протесты, революционные настрой работников крупных предприятий, требующих достойной оплаты труда. Возможно появление финансовых пирамид, клубов, сообществ, в которые отмывают деньги. Сбой онлайн-платежных систем приводит к серьезным остановкам в экономической сфере всех стран. Поэтому будьте очень внимательны при решении денежных вопросов. Большой риск попасть в авантюру с печальными последствиями. Еще один критический период – вторая половина января. Первая половина февраля 2021 года. Черная луна соединяется с Марсом. Такое соединение придает действиям и инстинктам беспокойство, резкость, агрессию. Людям сложно управлять финансовым потоком, а также своей энергией. Мужская сила воспринимается в негативном ключе с оттенком насилия. Мужское начало приобретает Гротескные карикатурные черты. Женщина в этот период может привлекать гип гипертрофированный мужчина. Чтобы достичь гармонии в финансовой сфере, во взаимоотношениях, очень важно почувствовать глубину своей личности, выстроив прежде всего здоровые отношения с собственными инстинктами май 2021 достаточно напряженный месяц с черной луной соединяются меркурий венера солнце возникает сильнейшая потребность в интенсивном общении трансформируется вся энергия в жажду взаимоотношений любой ценой большой риск попасть под влияние манипулятора человека харизматичного и загадочного за него можно также потерять деньги или просто отдать, как будто бы э, что-то вело, и э, вы не отдавали себе отчет в том, что происходит. Поэтому будьте внимательны, не поддавайтесь на манипуляции. Документы храните. Все, что касается имущественных вопросов, оберегайте, храните в сейфах. Иначе можно потерять деньги или просто их отдать по собственной воле а потом об этом пожалеть также это удачный период для актеров и людей творчества вот и в этой сфере деятельности возможны успехи когда появляются новые молодые или, может быть уже в возрасте актеры когда получают внимание публики. Также существует риск впасть в грязную эмоциональную зависимость от партнеров, в том числе материальную. Чтобы избежать негативного влияния черной луны, необходима проработка. Образно черная луна в Тельце – это черная Венера. Это фиксированная черная луна, земная. Идет отработка денежной кармы. И обойти неприятности, связанные с деньгами, практически невозможно, особенно если есть отягощенность по денежной сфере. Особенно страдают те, кто презирает бедных и нуждающихся, кто жадничает. Вот эта категория людей получит серьезные проблемы. Черная луна в тельце это мертвая земля, как в мифологии римляне. Посыпали карфаген солью, чтобы ничего не росло на ней. Многих людей преследуют потери денег, материальных вещей в период транзита Черной Луны по знаку тельца. Может попадаться часто товар с браком. Возникает необходимость экономить, откладывать деньги на черный день. И люди. В этот период часто испытывает напряжение с деньгами. У некоторых хозяек, например, не получается тесто, взрывается консервация. В магазинах попадаются очень часто некачественные продукты. Физическое тело страдает, форма нарушается, искажается. Беременные подвержены риску. Часто не беременности. Частая проблема в этот период. Особенно провинившиеся личности могут стать жертвой прогоревшего банка. Для проработки Черной Луны важно что-то делать своими руками, что-то создавать или лепить из природных материалов. Важно делать красивые вещи и отдавать, дарить. Отрабатывать черную луну в тельце можно тем, что давать деньги малоимуществу, бедным, создавать благотворительные фонды. Но при этом Черная Луна в тельце учит правильному отношению к деньгам. Может быть, через потери. Но не бывает худо без добра, а добра без худа. Поэтому в любом случае не расстраивайтесь. Будьте готовы к этому непростому периоду. Проявляйте большое внимание к своим финансовым расчетам, планируйте правильно свои затраты, и в этом случае вполне возможно вам удастся избежать серьезных потерь. Но еще раз напомню о тем людям, о том людям, которые заняты в сфере творчества, легко будет себя проявить. Публика хочет праздника на фоне внешнего напряжения особенно вот в мае когда солнце будет соединяться с черной луной в тельце появятся новые звезды таланты и многим людям в творческой сфере повезет они смогут хорошо заработать опять же желательно не принимать это как данность и чтобы пребывала необходимо и отдавать